Физика имеет дело с движениями реальных тел, а не абстрактных точек. Примерами одномерных прямолинейных движений тел является движение автомобиля по прямому шоссе железнодорожного состава по прямому полотну вертикально взлетающей ракеты. Примеры двухмерных движений ⁇ это смена положений трактора на ровном поле, шара по бильярдному столу, а трехмерных ⁇ это полет птицы, бумажного голубя или слетающего светки сухого листа. Для того, чтобы описать реальное механическое движение, надо знать, как изменяется с течением времени положение тела относительно выбранного тела отчета. В физике это описание производится с использованием математического понятия системы координат. Начало системы координат совмещают с одной из точек тела отчета, а направление и число осей выбираю так, чтобы математическое описание движения выглядело наиболее просто. Большое значение имеет правильный выбор длины единично-координатного отрезка или масштаба измерения координат. Этой длиной может быть и основная единица длины. Это метр и другие единицы. Миллиметр, сантиметр, километр, дюйм, фунт и так далее. Единичные отрезки по каждой из координатных осей могут быть разными. Кроме системы координат физики нужна также система учета времени. Она включает в себя выбор момента времени, начиная с которого рассматривается движение. Этот момент называется начальным из способа или инструмента измерения времени. Таким инструментом чаще всего являются часы, хотя о времени можно судить, например, и по числу дней или лет, прошедших с начального момента, и по положению солнца на небе. О прошедшем времени судят иногда по количеству высыпавшегося песка песочные часы или выливавшейся воды водные часы тело отсчета связанную с ним систему координат и систему отсчета времени физики объединяют в одно понятие и называют системой отсчета Относительность движения Механическое движение относительно Это значит, что одно и то же тело движется по-разному относительно разных тел отчета или даже может находиться в покое. Рассмотрим такой пример. Допустим, что на движущейся платформе сидит человек и наблюдает за арбузом, неподвижно лежащим на платформе. Рисунок 6. А. Стрелка указывает направление ее движения. В системе отчета связанный с платформой или с человеком, арбуз находится в покое. Если второй человек, сидящий у полотна железной дороги, свяжет систему отчета с поверхностью земли рисунок 6b, то арбуз и первый человек относительно нее будет двигаться. Приведенный пример иллюстрирует относительность движения и покоя. Одно и то же тело, арбуз, в системе отчета, связанной с землей, движется, а в системе отчета, связанной с платформой, покоится. Без указания тела отчета нельзя говорить о том, движется тело или нет. С выбором тела отсчета связаны первые в истории естествознания системы мира ⁇ геоцентрическая и гелиоцентрическая. Системой мира называют представление о взаимном расположении и движении небесных тел. Геоцентрическая система мира была разработана древнегреческим ученым Аристотелем. 4 век до нашей эры. И Птолемеем. 2 век до нашей эры. В этой системе, в центре мира, расположена Земля. Она неподвижна, поскольку выбирается за тело отчета. Вокруг Земли обращаются все остальные тела. Рисунок 7А. С помощью этих представлений Птолемею удалось не только объяснить движение небесных тел, но и с большой точностью предсказывать положение планет, Солнца и Луны относительно Земли в разные моменты времени. Геоцентрическая система мира принималась за истинную в течение почти две тысячи лет. Новая система мира — это гелиоцентрическая была предложена Коперником в XVI веке. В качестве тела отсчета он использовал не землю, а Солнце. С помощью измерений и расчетов Коперник доказал, что при таком выборе места наблюдение и видимый характер движения планет значительно упрощается. Все они, включая и Землю, обращаются вокруг Солнца по круговым орбитам. Рисунок 7b. Исключение составляет только Луна, являющаяся спутником Земли. Таким образом, смена выбора тела отчета изменила представление человечества об устройстве Вселенной. Правда, находясь на Земле, мы наблюдаем круговое движение только Солнца и Луны. Да и вообще, система мира Птеломея остается вполне допустимой и сейчас, ведь выбор тела отчета, как правило, производится по соображениям, УДОБСТВО ОПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ Более того, при расчетах полета космических кораблей, направляемых к Луне, Марсу и другим планетам, используется именно геоцентрическая система мира.